Но вот это дерьмо не смотрите, потому что оно съедает мозги ваши, чуваки Вы когда нахуй меня видите, вы бежите мне руку жать Вот так вот Вот так вот, за 100 метров меня видите, нахуй Вы бежите мне нахуй руку жать, вот так вот У меня столько нахуй чернухи на каждого человека есть Что, блядь, если я нахуй начну рассказывать Ну, блядь, там половина людей нахуй карьера закончит, реально Но, блядь а. Не, не, не, не, не, блядь, ну, нахуй, короче Я что, виноват, что блядь, приезжает на буткэп, Миша, блядь, начинает рассказывать, как нам надо играть Какого, блядь, ты рассказываешь, как нам надо играть, Миша? Вы, блядь, 7 лет, блядь, ебёте мне башку, нахуй, реально Я уже твержу это, блядь, 7 лет, нахуй, вы ничего не можете сделать, блядь, пиздец Ничего, нихуя не можете сделать. Ну, очнитесь, пожалуйста, уже очнитесь. Ну что, друзья, я записываю интервью с Сашей сразу после победы на... Хуя не. Это историческое событие, которое в очередной раз оказалось, что вы... нахуй. Флейми до Гранд Слэм. Я бич, у меня нет денег. Флейми после... Я заработал за месяц э, столько-то, а сколько заработал ты нахуй. <свы> Какие вы же, сука, низкие, блядь, тараканы нахуй. Спас Христос Воскресе. Ноль, нахуй, ответов, блять. Никаких, отв... Никаких ответов нету, блядь. Вы чё, пацаны? Вы может за базар будете хотя бы отвечать за свой? Вас в рот выебут, епты. Просто выебут в рот, нахуй, блядь. Привет, султан. Ликты какие-то, блядь, пиздец, нахуй, не смешите, блядь, мои трусы, нахуй. Короче, зашел я в КС с пацанами. Бля, нахуй вообще это сделал, непонятно, просто Спас, Христос Воскресе. Фак, someone stole my account, guys. What the fuck? Я вообще не понимаю, зачем вы это делаете? Вы че, блядь, ин интернет-злодеи, блядь, реально? Я ничего не курил. Я там... Чё вы там нахуй курите, блядь? Чё вы там, чего вы курите, бля, пацаны, блядь? Вдруг у меня, да, покурил, заферил. 4.20. Вам не надо курить. Травка плохо на вас влияет, отвечаю. Вам не нужно курить, вам нужно что-то другое, чем-то другим, блядь, заниматься, нахуй. Я люблю кур курануть и кс очку да, да никто не снишь, все красавчики, блядь Все вообще молодцы, вот просто, просто хочется встретить, блядь Всех этих, блядь, замечательных людей в жизни, блядь Отвечаю Давайте теперь узнаем за бью Симпла, у нас Саша присоединяется к интервью Привет, э, как дела? Саш Саш Саш, привет что? В первую очередь, интересно, как Илюха себя чувствует. Ну, короче, ему еще два дня надо таблетки принять. Ой. Так себе у него состояние. Что? Привет, говорю. Привет. Привет, Джава. в интервью. Вы большие молодцы. Два правильных дурака. Почему, нахуй, ко мне, бля, люди постоянно приезжают и, бля, лижут мне очко на... Нереально. Секс симплом. Бля, он не человек. Я так никогда не потел. Если честно, то когда я с Сашей, ну, все равно там я хуй не показал. Может быть, как-нибудь в следующий раз. Ух, малышка. Ух, какая ж ты грязная. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте свой лайк, комментарий, подпишитесь на канал. Привет, Колян. Ставки я сорвал